Всем привет ребята Это у нас 19 год X7 5 литровая X-Drive а, Ждали ждали И дождались М-пакет семерка а, В новом кузове Новая модель Привезли Отправлять вот так выглядит у нас машина. Вот так выглядит у нас машина BMW семерка 2019 года. М пакет показываю в круговую. Новая машина в новом кузове, в идеальном состоянии. Все характеристики можете почитать в интернете. Много идет описаний Много рассказывают На ютубе много показывают Об этой машине Я сегодня просто Покажу Состояние Что это из себя представляет В данной комплектации BMW семерка, Трехрядная M пакет у нас Панорама на крыше навороченная версия по всем статьям. Задние шторки электрические, электрически складываются третий ряд сидений у нас. Коричневые сидения, тутон салон. Сзади на подголовниках скрины стоят мультируль старт-стоп двигатель много чего по опциям чего не покажешь, не покажешь и не объяснишь скажем так без э, тест-драйва нафаршированный экземпляр привезли полностью здесь электрически верхняя нижняя крышки багажника здесь вот управление манипуляции с багажника третьим рядом сидений кнопка на закрывание очень много всего диски у нас на 22 Это приводы на задний, средний ряд вернее сидений подогревы, управление климат-контроля задних сидений просто я в шоке не хочу обидеть любителей бмв до да, машина на уровне по качеству по состоянию а по техническим характеристикам как бы немцы есть немцы все у нас эластично все у нас практично немецкий подход серая на коричневом салоне Просто нет слов ну по правде говоря я первый раз вижу семерку довелось скажем так потрогать потискать но от навигатора я остался под большим впечатлением хотя семерка тоже мягко говоря, приятно удивили, шикарно все сделано, на самом деле это удлиненная база, вживую смотрится как бы органично, потому что на самом деле иногда бывает, что машина теряет свой внешний вид, поэтому здесь достойно все выглядит. Четыре камеры, задняя камера спереди, джойстик медиа, паркинги, комфорт, спорт, автозавод. Это задняя полностью камера, меняются режимы. Здесь у нас подруливание, удерживание машины в линии, дистанции, управление шторками, задних дверей, стеклоподъемники, центральный замок, привод складывания зеркал. Подогрев, вентиляция. Здесь у нас а, массажер. А здесь вот ночной режим есть также. Джойстик вообще это просто нечто. Сейчас открою капот. Покажу Queen Power Turbo. пошли уже они стали как мне кажется завоевывать рынок потому что до этого многие не понимали жесткий руль чем жестче тем больше чувствуется дорога чем мягче тем ты, как бы, меньше чувствуется Ликарный аппарат, я вообще в шоке. Довелось и такую машину. Видеть своими глазами. У нас подсветка идет. Ключ от машины там вообще. Телефон, можно сказать. 19 год, 120 тысяч именно вот эта машина MSRP. Но по комплектации есть еще и подороже, они идут по навороченней, до 150 тысяч. Вот это у нас 120 Так у нас выглядит ключ от БМВ. Сейчас вот закрыли машину. Сейчас мы открыли машину. Еще постараюсь сделать несколько видео ревью именно на этот аппарат. Шикарное исполнение, молодцы. Это у нас продолжение видео BMW X7 Сейчас вот Хочу показать как выглядит Обшивка двери Это у нас подсветка На обшивке Это динамик подсветка Верхний динамик и нижний Оригинальное исполнение Смотрится очень необычно сейчас вот у нас опять задний вид и 4 камеры показываю здесь вот датчики парковки автоматический паркинг камера настройки шикарно все выглядит в машине некоторые тоже есть оригинальные вещи которые очень сочетаются. Сейчас еще раз хочу показать пройтись по салону. Понажимать все кнопки. Где, что, как. Из-за удлиненной базы у нас э, немного мягче вот происходит покачивание. Это у нас ручка джойстик переключения скоростей значок X у нас горит внутри здесь у нас кнопка парковки старт-стоп автозавод датчики парковки Отключения. Это камеры, трекинг, отключение здесь спорт комфорт адаптивное вождение Электрический паркинг, здесь у нас увеличение, уменьшение клиренса на машине. Сейчас вот так выходит на панели. Сейчас я максимально поднимаю машину. амортизаторы подняты здесь вот ключи идут карточка и я уже показывал очень оригинальный ключ подстаканники у нас тоже здесь есть подогрев и охлаждение обе секции прикуриватель джойстики мультимедиа сейчас вот попробую закрыть и показать как выглядит средняя консоль снизу все мягко все эластично все как бы э, очень выглядит изящно а здесь вот кнопка на подлокотник если нажать посередине она длинная то открываются обе створки а если нажать с краю то открывается нужная нам сторона как бы это уже кто-то может сказать что это лишнее здесь у нас система driving mode Выходит сразу на счеток приборов. так климат-контроль. Снизу, если нажимать, то идет охлаждение. И как бы не раздвоенная кнопка. Здесь у нас подогрев и вентиляция тоже сидений сейчас вот у нас вентиляция включил. зеркала у нас тоже с подогревом с складыванием с приводом здесь у нас кнопка багажника задняя дверь открывания здесь у нас кнопка это шторки, сейчас вот покажу, опускаются задние двери электрические, вообще не слышно, никаких звуков, все работает тихо, панорама на крыше, у нас три секции, это багажное отделение, средняя часть и люк от головой водителя здесь у нас подсветка и управление шторкой на крыше и люк на открывание идет так у нас выглядит обшивка двери водителя здесь у нас а, массажер причем на оба передних сиденья здесь вот тоже со стороны пассажира это есть показывает можно выполнять манипуляции здесь у нас кнопка подогрева на руль здесь джойстик привод на руль подсветка отключение туманки это ночное ночной обзор как бы они наверно включаются только ночью здесь у нас э, кнопка чтобы управлять задними сиденьями подвинуть вперед назад Очень много всего на машине. Здесь управление шторок, стекла, блокировка. Это задняя обшивка задней дверей. Управление с обеих сторон. Средний ряд сидений у нас тоже э, полностью электрические, они вот сейчас двигаются. Возвращаем на место. Спинка также вот электрический. Все приводится в движение а здесь вот сейчас складывание идет спинки и в обратное положение Манипуляторы расположены вообще удобно, четко все, доступно. Также здесь вот кнопка для того, чтобы пройти назад. Сиденье вот таким образом убирается. Довольно нормально, пройти можно. Здесь у нас климат на третье сиденье, третий ряд сидений с подогревом также. Также сверху кнопка, чтобы открыть третью секцию стекло. И это у нас третий ряд сидений. Сейчас вот я ставлю на место Сиденье. Это общий вид Передней панели Обшивки Шикарно все выглядит Но все равно Немного Повторюсь что инколь навигатор лично для меня покруче получилась версия хотя именно эта семерка это тоже выше пилотаж здесь у нас верхняя часть задней крышки багажника открывается наверх здесь также электрическая снизу открывается Электрически поднимается она, не у всех она поднимается, даже у не поднимается обратно наверх, вот у семерки поднимается, здесь у нас манипуляции, третий ряд сидений, второй ряд сидений можно с багажника управлять. сейчас вот у нас складываем третий ряд сиденья вот так они утопают и у нас получается кстати вот обшивка так выглядит по бокам третий ряд сиденья все полностью электрическое. Три секции на крыше и управление климатом, подогрев сидений. А здесь еще один нюанс, как на Range Rover. А Сзади можно опустить, поднять для удобства. И кнопка на закрывание. Теперь уже не знаю, наверное, после Линколь-навигатора у меня э, 570 был на втором месте. Ну, после семерки я так думаю, что 570 перейдет на третье место. По наворотам, по опциям, по салону. Э, хотя... Как я уже сказал, пока не поездишь, как бы после тест-драйва только можно говорить о чем-то. Настойки у нас X7 выдавлена. Камеры на зеркалах. Это обозначение мертвой зоны они показывают. пилотаж не думал что именно в таком состоянии попадется в руки именно эта модель как бы у нас э, отправляют вообще как бы стараются подешевле найти попроще но как видите и такое тоже бывает поэтому собственной персоны это у нас задней камеры со звуковым сопровождением очень много вспомогательных а камеры вообще показывают шикарно все понятно я вообще сверху все по бокам а здесь вот тоже для открывания дверей видно показано даже сколько есть места и насколько можно будет открыть дверь задевает ли рядом стоящую машину также есть автоматическая парковка на машине продолжение видео 2019 год BMW X7 кнопка старт все кнопки если видно на видео граненые Здесь вот тоже, если видно, как переливаются грани. Джойстик мультимедиа также сделан. А здесь вот манипулятор звуковой тоже самое, граненый под бриллиант. Назовем это так. Сейчас вот в настройки машины захожу показываю сидение а, здесь вот сейчас красный цвет а, даже не нажимая прикасаясь к манипуляторам на сидении они уже сразу выводятся на дисплей вот я убрал руку он сразу поменял цвет все сенсорное все реагирует можно сказать взглядом достаточно просто посмотреть съемка на iphone не очень скажем так хорошо себя показывает но имеем то что имеем разные опции Здесь вот на режимы коробки также переключение идет, щиток приборов меняется и звук глушителя также меняется в зависимости от вариантов вождения. Спорт комфорт также меняется режимы подвески. При комфорте машина опускается. При опции спорт можно вообще садиться на колеса. Столько, много всего вообще можно рассказывать и рассказывать а здесь вот тоже джойстик меди и вся панель она как бы скажем так живая Всего Можно прям Сидеть и Получать удовольствие покажу управление звуковое и все остальное точно так же